Уважаемые друзья, мы начинаем сегодня праздник и начнем мы его с песни. Перед вами выступит факир с песней «Пламя». Вниз, говорит это красная толка неподалеку от парка 1905 года живая музыка Мужества нет, пламени тем временем ждать Ничего, воск плавится под свечи И дал трещину и выдохся Но все-таки час близится Возвращаюсь домой, пьяный Возвращаюсь домой, Поздно, время есть завладать раны. Тяжело, но бежать можно. Ограбит на душе шрамы. Гордариет квачок знамя. Заживут, зарастут раны, если в сердце живет пламя. Thank <laughs> you. Всем ли нас слышно? Да! Камчатка нас слышит? Как-то, видимо, не слышно. Микрофон, Покрович, сделайте. Раз. Вот, отлично. Лучше, да? Жители города Иваново, наши сограждане, мы рады приветствовать вас на митинге под названием «Требуем ответов», целью которого является создание в стране атмосферы тотальной нетерпимости коррупции. Данное мероприятие ведут волонтеры штаба Алексея Навального, Александр Бобров Екатерина Корнилова. Подобные акции протеста проходят сегодня по всей стране и являются самыми масштабными за всю историю Российской Федерации. Наше недовольство в том, что наша власть никак не реагирует на вопросы народа и закрывает глаза на проблемы, такие как социальные, экономические, политические, экологические, культурные, при этом... Да, при этом большинство чиновников, партии жуликов и воров, живут роскошной жизнью, зарабатывая состояние коррупционными схемами. И им, конечно же, не до нас, не до народа, не до проблем. Давайте каждый из вас задаст себе вопрос, почему вышло в нашей стране именно так? Вы думаете, проблема в коррупции или налогах? Проблема в том, что мы безразличны и мы не верим в сами себя и свои силы. Несмотря на это, в нашей стране, во всех ее регионах, во всех городах есть люди, которых волнует будущее и судьба нашей страны, и которым есть что сказать. И наш город не является исключением. И мы начинаем! Слово предоставляется организатору этого мероприятия, координатору Ивановского штаба Алексея Навального, Александру Румянцеву. Поприветствуем! Здравствуйте, уважаемые друзья! Всех с праздника! Все-таки сегодня праздник, и даже погода сегодня способствует тому, чтобы наш митинг шел так, как это действительно нужно. Многие из вас были на прошлом нашем митинге, который мы проводили в конце марта. Там мы поставили перед властью один и один вопрос. Уважаемые господа... Отчитайтесь, откуда дворцы и яхты, почему вы шикуете и живете очень сладкой жизнью, а большинство людей едва сводят концы с концами. Наверное, многие из вас слышали те ответы, которые мы получили. Дмитрий Медведов на вопрос о том, как он провел тот день, когда мы все были на митинге, сказал, отлично покатался на лыжах. Наш Ивановский губернатор ничего не сказал. Он долго думал и запретил всем нам собираться на площади Ленина. Вот реакции федеральных властей, вот реакции областных властей на те проблемы, которые есть в нашем обществе. Конечно, мы планировали и этот сегодняшний митинг провести на площади Ленина. Но площадь Ленина оказалась занята неким молодежным движением, которое планирует с 7 утра до 10 вечера раздавать там некую агитационную литературу. Нас попросили прийти сюда. Мы, организаторы митинга, решили так. Все ситуации в стране развивается так, активность людей такова. Людей, не согласных с нынешней политикой властей, так много, что мы можем собираться где угодно, когда угодно, и в каких угодно условиях. Поэтому я хотел бы поблагодарить всех, кто пришел сегодня сюда, поддержать те требования, которые мы выдвигаем. А требования эти, они стоят того, чтобы собраться. Вы понимаете ведь, то, что воруют, это только верхушка айсберга. И многие из нас говорили, пусть воруют, только бы нам не мешали. Но сегодня на каждом уровне власти настолько все плохо, настолько все неорганизовано, настолько все бестолково, вот достаточно того, посмотрите, в каком состоянии вот этот самый мемориал. Мы должны вмешаться, мы должны провести честные и мирные выборы и поменять эту власть. Именно такую цель ставим мы перед собой не в подобные, подобные митинги. Если это состоится, если мы добьемся честных выборов, мы добьемся того, что руководить нами будут честные, порядочные, образованные, добросовестные люди. И наша страна в конечном, в конечном итоге встанет на путь цивилиз... демократического развития. Будет перспектива у наших детей, внуков. У нас отпадет необходимость приходить, протестовать. У нас не под необходимо... Пропадет необходимость воевать, у нас не будет кровопролития. Вот цена нашей с вами нынешней активности. Сегодняшний митинг совсем не окончание. Судя по всему, только начало активных действий гражданского общества по наведению порядка в стране. Я призываю вас всех включиться в это движение. Я призываю вас всех принять активное участие в избирательной кампании Алексея Навального По инициативе которого в том числе проходит и этот Я хочу сказать, что сегодня компания Навального Она переросла самого Навального И превращается потихоньку во всенародное движение За нашу страну, за благополучное, счастливое развитие наших детей Волнуюсь немножко Уважаемые друзья, еще раз с праздником Хорошего всем настроения мы сегодня, конечно, мы не только будем говорить, мы будем петь и слушать. Спасибо всем, что пришли. Спасибо. Главной задачей нашего митинга является привлечение внимания коррупции не только в высших эшелонах власти, но и в нашей с вами Ивановской области. Слово предоставляется гражданскому активисту Андрею Автонееву. или не быть вот в чем вопрос да стоит смириться с унижением ли стоит дать или стоит дать сопротивление уже на 15 суток наверное говорил я да друзья сегодня мы вышли сказать спасибо сказать нет коррупции сказать нет той власти которая довела наш город до такого состояния мы все помним и все мы знаем фамилии Сечина, Рогозина. Кого вы еще знаете? Давайте все вместе. Медведева! Какого еще из коррупционеров вы знаете? Усманова! Дальше кто? Путин главный у нас, да, коррупционер? Помедов! Все правильно! Но это все лица такие федерального значения. Возможно, мы сейчас до них не дотянемся. Но у нас есть свои, одноклассники своих губернаторов, Например, вы все помните Алексея Хохлова, не правда ли? Помните, да? Помните этого одноклассника нашего мэра, нашего губернатора Конькова, помните? Который за два года практически город не убирал, довел до кризисного состояния. И так везде. Коррупция охватила каждую вещь власти. Коррупция в органах государственной власти, коррупция в судах. Коррупция в полиции, коррупция в прокуратуре. Мы это видим. Алексея Навального сейчас задержали прямо в подъезде своего дома, не, не дав возможности просто выйти из дома. Мы пришли, мы собрались. Мы собрались здесь все вместе и мы должны сказать, хватит уже. Мы хотим честных выборов. Мы хотим сменяемости власти. Сегодня я хочу рассказать небольшую историю о нашей коррупции. О нашем городском, например, в транспорте. У нас все знают, есть троллейбусное управление, МУППТ. Все знаете, да? За два года выпуск троллейбусов в нашем городе сократился на 30 машин, единиц машин в день. То есть раньше выходило 120, сейчас выходит 80. Куда деваются деньги? Деньги практически одинаковы. Каждый год город выделяет деньги на поддержку этого предприятия. Но каждый раз мы слышим, что предприятие банкрот, предприятие на грани закрытия. Недавно мы все слышали о том, что город выделил еще 8 миллионов рублей на проведение второго исследования пассажиров потока. Все говорили, что этого не надо делать. У нас есть первое, купленное за 3 миллиона, которые, рекомендации, по которым не были использованы и внедрены властью. И опять 8 миллионов рублей. Это в разы больше, чем администрация города выделяет ежегодно на поддержку молодых семей и выделение жилья. В разы больше на поддержку чем администрация города выделяет на поддержку социально необеспеченных граждан. В разы больше, чем выделяет на поддержку детей, малоимущих Администрация просто украла 8 миллионов рублей. В очередной раз, очередной раз нас обманули. И когда Наш начальник управления транспортом, Максим, говорит, что они не будут использовать его в полном объеме, то и он ответственный, потому что на собрании, и тогда он говорил, что это важное исследование, и оно будет внедрено в нашем городе. И опять мы слышим, город умирает. Троллейбусный депо закрывается, 700 человек остаются без работы, они к этому ведут. А кто руководит нашим городом? Такие же ставленники, если не бывшего губернатора Меня, который поставил Кайкова, Кайков поставил Кохлова, и вот такая цепочка коррупционная, мы должны сегодня искать, нам хватит уже. Мы устали. Вы должны уйти. Вы поддерживаете? Конечно. Давайте скажем, Коньков, уходи! Коньков, уходи! Коньков, уходи! Коньков, уходи! Медведев! Фор! Медведев, Фор, Медведев, Фор, Медведев, Фор, Медведев, фор! Молодцы! Медведев фор! молодцы! Друзья, прекрасное настроение, прекрасный день. Вы молодцы, что пришли. Сегодня мы показали власти, что место не имеет значения. Цель для нас главная. Вы согласны? Да. Наша цель. Наша власть! Власть достойных, власть умных и власть молодых! Ура! Ура! Вопрос на тему возврата выборов в Ивановской области, проведение референдума, поднимет муниципальный депутат сельского поселения Богородское Андрей Сергеев. Спасибо вам, друзья, что вы пришли. Это очень важно, что вы сегодня можете поддержать инициативу Алексея Навального и поддержать требования ответа от нашего премьера Медведева, откуда у него все это имущество. Вот он нам пока не ответил, откуда у него дальше плюс.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 И мы считаем очень важным, чтобы это право вернуть людям. Мы об этом обязательно напишем, и вы об этом узнаете, как, как наша инициатива прошла и как ее рассмотрела областная дума Ивановской области по возврату выборов э, на территории нашей области. Уважаемые друзья, по поводу коррупции, значит, надо четко понимать, что э, кто-то из вас может искать хорошую работу, кто-то может пытаться сделать свой бизнес, он захочет заработать. Но поверьте мне, любые ваши попытки, если в стране таким образом расцвет, расцвела коррупция, они просто в 10 раз меньше дают шансов. И только победив коррупцию или хотя бы ее урезав в нашей стране, мы сможем иметь возможность достойно жить и хорошо зарабатывать. Потому что вы должны понимать, они воруют не откуда-то эти деньги, они воруют наши с вами деньги из бюджета. Это не построенные больницы, это недополученные деньги, зарплата среди учителей и так далее. И это каждого касается. Сейчас в нашей стране очень много молодежи, которая выходит на подобные мероприятия. И поверьте мне, что этот процесс будет только нарастать. Зовите своих знакомых, пускай они не стесняются, пускай они включаются в этот процесс. Эти ребята, которые победили в 2000 году, э, значит, вы их все можете посмотреть в ютюбе, эту команду, которая победила в 2000 году. Все они до сих пор сидят у власти на очень хороших местах. Они говорят, что мы капитаны, мы умеем управлять этим кораблем под названием «Россия». Они говорят, что мы работаем как рабы на галерах. Но эти ребята, когда видят... Столько молодежи, когда выходят они в, в, на митинги. Э, поверьте мне, что эту крысу на корабле ее очень тошнит. Ее тошнит, и она боится э, вот этой молодежи. И именно молодежь должна думать, каким образом и какой вирус запустить завтра, чтобы зажечь головы других молодых людей. Чтобы нас было здесь не две тысячи, а... 20 или 25 тысяч, тогда перемены произойдут очень быстро. Давайте к этому стремимся, давайте мирно требовать ответов по коррупционным схемам, давайте мирно требовать смены власти, потому что 20 лет любой, даже хороший продукт, он портится. Спасибо. 20 ноября 2015 года в России введена система сбора денег с дальнобойщиков «Платон». Простыми словами, это и тройное налогообложение, и увеличение цен, тарифов, и удар по частному бизнесу. Но это не важно для людей, которые обогащаются с помощью этой системы. Но сегодня мы не будем молчать. Слово предоставляется объединению перевозчиков России. Поприветствуем Александр Алексеенко. Здравствуйте, уважаемые. Я рад, что сегодня собралась молодежь. Это будущее России. И прошу поприветствовать человека, который предоставил вот машину, который стоит 27 числа ее готовку, наш председатель Объединения Переводчиков России, Савченко Александр. Вот он, он Также попрошу поприветствовать тех ребят, которые были в Химках. Это Юра Михайлов, Валера Шлыкова, вон они стоят на этом. Ваши подводные Теперь я хочу сказать вот о чем. Сейчас тоже стоят там набойщики. Их блокировали в Москве. Все 100 километров там пытаются что только не делать. На новый асфальт годовой. Типа надо по новой положить. 51 километр. Сейчас уже транспорт, вот фуры идут, которые, если без, у них нет, да, каких-либо документов проезда в Москву, все, их не пускают. То есть народ начинает просыпаться. И сегодня я хочу сказать вот о чем. Что вы, будущее России, и как вы захочете жить, так и будете. Если вы будете жить, как вот... Мне 64 года, но я постоянно воевал. Здесь, и меня все, Многие знают, что я участвовал во всех их походах на Москву. Но если вы будете жить, как ваши родители, по принципу, моя хата с краю, если вы будете надеяться, что кто-то за вас придет и сделает, поверьте мне, вы будете так же, а вас будут вытирать ногу, как вот сейчас за пенсионеров вытирают. Когда у Димона нет денег, а Османов покупает хрену я знаю чё. Когда Платон с ребят дерут, так и станции стоят, так министр там сказал ОМОНовцам, нацгвардии этой черной сутки, что вы бейте их, разбивайте, том в открытую, что это как произвол. Режим боится нас, народ. Но вы всегда помните, что согласно третьей конституции статье, Власть принадлежит народу. И не давайте это забывать тем людям, которые сидят во власти, которые разрушают страну. Ведь я хочу сказать, я не пророк. Но помяните меня. Если еще останется Путин у кормушки со своей питерской братвой, нас в будущем ожидает войны, разруха. Раздел. Тот национализм, который они сейчас возращивают на почве религиозности. Даже цари понимали, что нельзя это в многоконфессиональной стране делать. И семья управления было. А на суде сегодня вы гуляют, Как не авария, как не собьют женщину там или где-то ну, так 2 три ляма тачка. Откуда? Как куда-нибудь, а любая треба заходишь в этот. Я уж не говорю, что там свечки, любая треба на похороны. Таких бабок стоит, что если в советское время говорили, что свадьба самая дорогая была, то на сегодняшний момент смерть, самое что похоронить человека, это я не знаю, каких мер надо и каких денег. Так вот, я хочу сказать еще одно. Так как вы, мы народ и все должны нам подчиняться, мы должны вернуть А демократичного быа. выборность и отчетность всех руководящих руководителей перед народом то есть они должны отчитываться не так как сейчас путин 15 числа выйдет и скажет вот товарищи там вопрос у меня собачка там у меня там козлик, там у кого-то в это ну херню полную несет разве это отчет Нет, он должен сказать что вот Вместо того, реновацию в Москве, в Ивановской области, сделаем, а те, кто живет в аварийных домах, вот, вот здесь вот, на Красной Талке, там дома 30-х годов, в Приволжске строят газоблоки, обшитые ваты, штукатур, Да туда надо сделать правильно вот так. Взять все это, руководство, которое подписывало, архитекторов, которые писали, которые вот это... Поселить туда объеханных хрущевки, переселить тех людей, которые нуждаются в жилье. И это будет правильно, потому что в тех домах больше пяти лет не проживешь. И так, и вот любое, если взять любую тему, любое действие, любое это, я вот в январе месяце, когда посмотрел, сколько эти уроды мне добавили пенсию. 700 рублей Причем вы считали 2 800 Вернули это 5000 мне. То есть я не дополучил Свою пенсию, вернули 5 000. Я 29 января пошел И Медведеву отправил эти 5 000. Они до сих пор Я не знаю где ходят Но я так не, ответом, не ответственным Не ответственным Жалко, я все равно написал, что это именно белые тапочки, если не хватает. Ну, конце концов, отрубилка и по 100 рублей не добавили. Ну, где справедливость? Усманов. Ну, это... Ж... Я не хочу, как бы Меня предупредили, что не надо. Ну, это человек редиско. Отсидел. Вышел. Как национально втерся там какую-то коррумпированную структуру, подобрался к этим кормушке. Все, стал богатый. Я по, своей, по своему опыту работал в тех местах, где Греф бегал с соплями. Я на уборке там был. Я знаю его отца-бригадира. Это Палданская область, Банфиловский, совхоз Панфиловский. Вот ну, сейчас Греф. То, что там было, все разорило. Сейчас он председатель Сбербанка и распродает все эти активы. Куда его надо поставить? Вот вы мне скажите, по-доброму. Правильно. Ну, ну, ведь это же абсурд. Человек, который нифига министром был, с НАТО, там ничего нет. Здесь сейчас наши деньги, сейчас продать. Все... Так вот я хочу, заканчиваю и хочу сказать. Уважаемые люди-человеки, не набирайте шлюны в рот, ну просто скажите, фу, на демона. не слышу, о, бронзи, фу, на Усманова, фу, на Роденбергов, на питерскую братву, даешь выборы Навальный-2018-2018. Даешь демократические выборы, даешь под контроль землю полученную, даешь шь крем-фрик, дай ⁇ шь крем-фрик, дай ⁇ шь крем-фрик, дай ⁇ шь в фрик дай ⁇ шь крем-фрик, дай ⁇ шь крем-фрик, дай ⁇ шь крем-фрик, дай ⁇ шь крем всего вам хорошего, здоровья И держитесь, хоть а нет Друзья, давайте вспомним самую знаменитую фразу Марка Твена про выборы Что он сказал? Если бы вы шали то нас бы до них не допустили Слово предоставляется Ирине Мальцевой Общественное объединение «Голос» Здравствуйте. Я приветствую вас всех, кто сегодня сюда пришел, За ваше желание изменить что-то в нашей стране и за вашу смелость. Мы довели страну до того, что уже просто выйти на митинг и сказать «Власть, прекрати воровать» это уже требует гражданской смелости. Я благодарю вас за эту смелость, что вы сюда пришли. Но начну я свое обращение не к вам а к тем, кто по, по долгу службы должен а, бороться с, со всеми преступлениями, в том числе с экономическими. И я буду называть конкретные имена, которые за годы, а, вот, с которыми меня вывели в политическую деятельность, так сказать, довели до того, что я хожу на митинги. Я очень люблю сидеть на берегу, наблюдать, косить траву и так далее. Но я вынужден ходить на политические митинги. И все остальные, кто сюда пришел, они пришли не потому, что им делать нечего, а потому что правоохранительные Органы не делают того, что они дел должны делать Я обращаюсь к прокурору Приволжского района господину Машукову Который на протяжении многих лет покрывает те безобразия, которые творятся в Приволжском районе и в городском поселении город Плес а Который не делает ничего иногда способствует преступлениям Которые там творятся Я обращаюсь к господину Булаеву Руководителю э, Следственного комитета По Ивановской области Который на протяжении многих лет Покрывает преступления Которые совершаются на избирательных участках И который не может Возбудить уголовное дело По явным признакам преступления Уже на протяжении 8 месяцев Только потому что в этих преступлениях задействованы высокопоставленные а, ч, а, чиновники наших администраций и члены Единой России. Именно вы а, и им подобные приводите людей на митинги. Именно вы неработающие органы а, за э, которые должны, за налоги, которые вам платят эти граждане с, э, с соблюдать законы и следить за заблюдением закона, приводите к тому, что в нашей стране возможны всякие неприятные ситуации, от которых вы так говорите, что мы к ним призываем. Нет. Это именно вы, ничего не делая, не привлекая к ответственности преступников, вы призываете людей к насильственным действиям, потому что не работающее государство, а не в не оставляет никаких других возможностей у граждан. Поэтому начните выполнять свои обязанности, а не прикрывать свой карман и свою задницу, которая в теплых местах. Потому что когда все начнется, вашим задницам в теплых местах тоже покажется немало. Здесь собравшихся, потому что без работающего государства, без сильного работающего государства это недостаточно для того, чтобы была процветающая страна. В стране должно быть сильное гражданское общество, которое могла бы взять в узду чиновников, правоохранителей и всех остальных, кто не хочет работать. И гражданское общество это вы. А, и недостаточно прийти на митинг... Нужно работать каждый день. Нужно каждый день контролировать то, что они делают, и правильно ли они делают. А, нужно наблюдать на выборах, чтобы такие... А взяткадатели как Мамедов, например, не попали больше в городскую думу и не вдавали взятки чиновникам, и не продавали нашу Ивановскую землю ради своих а, интересов. Я хочу, чтобы каждый из вас подумал, где он может быть а, полезен. На выборах или наблюдая за бюджетом, для того, чтобы... Вот выбранные на нечестных выборах депутаты не набивали собственные карманы и карманы тех подрядчиков, которые с ними аффилированы. Поэтому 23 июня, это через неделю, по адресу Ленина 43 штаб Навального предоставил для нашего мероприятия свое помещение. Я призываю всех тех, кто хочет, Наблюдать на выборах, наблюдать за бюджетом, но не умеет этого делать. Прийти к 18 часам, и мы проведем организационное собрание с тем, чтобы определиться, кто что может сделать. Потому что гражданское общество начинать надо строить с малого. И я вас всех призываю, кто может, кто хочет прийти. Все у меня. Спасибо. 23-го. Ленина 43. Я жду вас. Дорогие друзья, каждый день мы на улицах видим животных это кошки и собаки есть люди которым не безразлична их судьба они хотят контролировать их численность чтобы случаи агрессии уменьшились они хотят снижить, снизить жестокость по отношению к ним сейчас выступит представитель зоозащиты города иванова Екатерина Бухарова поаплодируйте пожалуйста Здравствуйте, дорогие граждане, с праздником вас! Мы, зоозащитники города Иваново, вновь и вновь пытаемся обратить внимание губернатора и мэра города на проблему с безнадзорными животными, а также фирму-подрядчика ООО «Регион». Начиная с 2015 года программу «Отлов», «Стерилизация», «Вакцинация» и «Выпуск в городе» выполняют одни и те же люди. Меняются только название фирмы «Однодневки» выигрывающий тендер. А ответственным лицом является господин Рязанкин. Признанный официально недобросовестным подрядчиком в 2016 году. Очень волнуюсь. И снова он при госконтакте. Каждый год администрация выделяет около 2 миллионов рублей для решения проблемы отлова бродячих собак. А ВОЗ и ныне там. Количество обращений на нападение диких собак только растет. А как же иначе? Ведь в атлои были обнаружены и возвращены хозяевам домашние питомцы из других городов, такие как Вичуга, Шуя, Кохма. А оставшихся животных собак подрядчик выпускает на улицы нашего города. Тем самым у нас увеличивается стая безнадзорных животных, а заодно и суммы денег, выделяемых им на отлов. Вы... Почему из других городов? Да потому что специализированные по отлову животных на бумаге, а в реальности два молодчика цыганской национальности ворующих добрых домашних животных за 100 рублей. А далее все тоже только на бумаге. Медикаменты, оплата специалистов, ветеринаров, а также утилизация труп живых. Все потому, что бюджетные деньги оседают в карманах подрядчиков. Волонтеры и зоозащитники устали обивать пороги инстанций. Нецелевое расходование бюджета на лицо. Бездействие властей на местах... Кто... Мы уже не говорим о жестоком обращении к животным. Отлов, где собаки, срезанными животами, гнию заживо в собственных фекалиях, без еды, воды. Господин Воронов, начальник департамента по благоустройству города, назвал правильным и отвечающим требованием. Параллельно он обвинил зоозащитников и 7 тысяч человек, подписавшихся под петиции во лжи, воровстве и сумасшествии. Возникают вопросы, долго ли из налогоплательщиков будут делать... И плевать нам в лицо за наши же деньги Какое будущее у нашего города Если мы дожили до бизнеса на крови Все справки, фото, видео Подтверждающие нарушения Находятся в руках у зоозащитников У, всех, у тех самых, которые платя налоги За свой счет стерилизуют Порядка 150 собак в год. Пристраивают в добрые руки более 200 голов. Исходя из вышесказанного, просим принять четкий закон на областном уровне, со строгими нормативами, как для отлова, так и для хозяев, разведенцев, коробочников. Так сделали, к примеру, в Нижегородской области. У них все на высшем уровне. За меньшие деньги из городского бюджета. А у нас, к сожалению, только методичка. Здравствуйте. ...определениями, которые позволяют набивать карманы нечестным э, организаторам отлова. Также просим обсудить с зоозащитниками острые углы данной проблемы и молодежь обратить на эту проблему внимание, так же, как и мы. Большое спасибо. А теперь, друзья, у нас музыкальная пауза. Встречайте Андрея Моисеева с песней «В неизбежности». Сын войны, рожденный в схватке, Я выжил в ледяной воде. стирая кожу с неба, Рисуя тени на стене. И в самом пекле ледяного плена, Где тысячи осколков причиняют боль, Я свергал вулканы и провоцировал Вертал вулканы и провоцировал боль. Скидаясь в лабиринтах своего сознания, Вдоль бесконечных стен и низких потолков, Все превращалось в пепел, не оставляя и следов. А может все начать сначала в надежде что-то изменить Но нет конца и края, и в пустоту уходит нить Но нет конца и края, и в пустоту уходит нить Живу в каком-то бреде, в больном слепом, с натянутым сюжетом сне. Иллюзии разбиты, И вскрыты схемы на столе. Но не сбежать от этих мыслей, Они живьем сгрызают тело изнутри. Я обречен на веки искать источник света. Шагать по бедным стеклам, пытаясь в неизбежности найти платок воды. Спасибо. А, друзья, Вопрос кризиса в нашей стране поднимет представитель партии «Парнас» Александр Кубышкин. Добрый день, дорогие ивановцы. 25 лет назад я хочу эту историю и показать вам, что мы, ивановцы, боремся с коррупцией уже много-много десятилетий. Так вот, в 196 году я был начальником избирательного штаба генерала Лебедь у нас в Иванской области. Как вы знаете, Иванская область произвела фурор на этих выборах, то есть вы, Ивановцы-избиратели, потому что генерал Лебедь единственный в, области, в нашей области, как во всей России, поделил первое место с Ельциным, направ 30%. Это был наивысший показатель во всей России. Но я хочу сказать позже Позже, через два дня После первого дня выбора, Первого тура выборов Он собрал нас под Москвой В санатории С руководителем штабов И говорил с нами долго И отовсюду звучал вот этот вопрос Который звучит сейчас у нас Что делать чиновниками коррупционерами В России И покойный Александр Иванович Лебедь ответил так. Я бы разделил говорит, этих чиновников и как бы на три категории. Первая, это те, которые зарвались взорвали, на самые «не хочу», воруют миллиардами. Таких надо строго судить с полной конфискацией имущества. Вторая категория, чиновники, которые берут и воруют, потому что так сложилась их система, вот, это система власти. Вот. Их можно остановить, уволить с работы и дать под суд. Чтобы каждый такой чиновник был наказан. И третья, большая часть этих чиновников, коррупционеров, вот, это те, кто смотрит на тех, кто ворует вверху, то есть на своих начальников. И вот если остановить, говорит, этих высокопоставленных начальников, то большая часть чиновников тоже перестанет воровать и поймет, что над ними всегда будет висеть домокных меч. Но. Интересную фразу в связи с этим произнес недавно не особо всем любимый бывший министр финансов Кудрин. Даже уже он на Санкт-Петербургском форуме заявил, что пора в России сократить 30% чиновников. И тогда и россиянам, и предпринимателям, и всем другим категориям просто жить станет намного лучше. Как видите, до этого доходят уже такие как говорить про а нашу область. Выхожу, да, мы знаем, что в тело, настоящее время, в диалог, последние два года, буквально 15 высокопоставленных <связано> чиновников <связано> нашей области <связано> на... находятся под судом последствия или уже осуждены. Я могу привести пример заму губернатора Кабанова, 7,5 лет строгого режима и штраф крупный миллиона рублей. бывшего мэра Сверчкова, 5,5 лет, строгого режима и тоже высокие, там, 12 милли... миллионов рублей. Зам. Госдумы, как ни странно, кандидата юридических наук Сергея Морозова, 8 лет строгого режима и штраф многомиллионный. Но, Но это, как говорится, не все. Мы еще не знаем, что, получив эти сроки, а вопрос, а отсидят ли они, а вернут ли они деньги в бюджет, Могу привести опять же пример. Еще 10-15 лет назад был такой председатель городской думы Куликов, который тоже был осужден на 4 года со штрафом. Но однако сидел не больше, чем полтора года. А потом был амнистирован. То есть видите, наша власть против даже чиновников-коррупционеров находит вот такие лазейки. Да, мы тебя посадим, да, ты посиди немножко. Ну а потом молча таскает, спустим, делом так глаза. Поэтому за всем этим надо, как говорится, четко контролировать. И уже яркий пример всего этого, это знаменитая госпожа Васильева. Даже не буду говорить, кто она. Все вы знаете. На воровах миллиардами подкупилась там десятой частью. И снова эта бизнес-леди спокойно процветает и сияет на всю Москву. Вот итог борьбы наших властей с коррупцией. И... Спасибо. И третий момент, который мне хотелось подчеркнуть. Вот нас, с вас собравшимся, если вы часто смотрите телевизор, лучше его смотреть меньше, часто называют пятой колонной, антипатриотами, а эти вот воры, так сказать, миллиардами, которые миллионами воруют, они у них патриоты, им дают ордена, металли, их, как говорится, награждают, везде прославляют. Вот в связи с этим я хотел бы вам зачитать выдержку из слов известного политического, так сказать, политика, и э, недавно, кстати, несколько э, буквально дней назад ушедшего из этой жизни Станислава Дзержинского американского политолога вот что он сказал поскольку 500 миллиардов российской элит, долларов российской элиты лежит в наших банках вы еще разберитесь это ваша элита или уже наша мудрое замечание если элиты разных стран будут хранить свои капиталы за океаном то и действовать станут Прежде всего, в интересах США, а не своих государств. Чтобы не потерять денежки, нажитые непосильным трудом, им даже не нужно будут приказы Вашингтонского Пома, Сами поймут, как действовать, чтобы угодить своим хозяевам кассы. Спасибо. Вопрос коррупции в сфере образования поднимет Алексей Фторов, представитель партии «Прогресса». А, с праздником, друзья! А, помимо того, что я председатель Ивановского отделения партии «Прогресса», многие из вас меня знают как инсайдера из образования. Вот об этом о проблемах нашего образования, особенно ввиду того, что здесь очень много молодежи, и я очень рад вас видеть. Я и хочу поговорить. Конечно, Ивановская область это не Томск, не Волода, не Владимир, но после митингов 26 марта в некоторых вузах и в некоторых школах были факты давления на тех, обучающихся и тех сотрудников, которые приняли участие 26 числа. А, поэтому пс, наша с вами задача, естественно, никак не реагировать на подобное давление, а грамотно ему противостоять. Что же с вами мы можем сделать? А, Во-первых, стоит запомнить, что Конституция, статья 29, 30 и 31, говорит нам о том, что никто не вправе нас с вами принуждать к неучастию в митинге или принуждать к участию в таком митинге. Кроме того, никто не имеет права указывать нам, что говорить, а что не говорить. А уж тем более, на основании того, что мы с вами где-то приняли участие, принимать меры административного давления. Поэтому а, Конституция нас с вами защищает, но, как мы с вами понимаем, многие наши руководители, в общем-то, не хотят с этим соглашаться. Почему это так? А потому что, если вы возьмете любую организацию, образовательную, организацию здравоохранения, бюджетную организацию, и посмотрите на то, как она устроена, вы увидите нашу страну в разрезе в миниатюре. У директора или руководителя все, у его приближенных почти все. А, а сколько это все, вы можете посмотреть недавно опубликованной декларации за 2016 год. Я не буду озвучивать цифры. Но там за 10 миллионов, по-моему, у 15 директоров. У директоров. А, ну а.. Работникам остаются копейки. Что можно сделать? Если мы говорим с вами о сотрудниках таких организаций, то нужно объединяться. В одиночку вы слабы. Объединитесь, создайте хотя бы профсоюз независимый, и вы увидите, что с вами будут считаться. Главное, не считайте, что ваша хата с краю, и я промолчу, когда будут чморить соседа. После соседа придут за вами если мы говорим об обучающихся здесь еще все проще ваше основное оружие это гласность, это ютюб это интернет каналы и огласка всего, что происходит никогда не ходите на разговор с руководством в одиночку и без записи записывайте все причем публично скажите, что вы собираетесь вести аудиозапись и с вами не станут разговаривать проверенно на себе вот Таким образом, друзья, мы обязательно, обязательно победим на местном уровне, а после этого и на федеральном. И запомните, что нет никого, кроме нас. Это лозунг штабов Навального, надеюсь, вы его знаете. Спасибо, друзья. Друзья, давайте немножечко не пошумим. Пошуметь. Вы готовы пошуметь? Молодцы. Нам очень интересно. Люди каких возрастных Врастных групп здесь присутствуют? Сейчас мы будем называть категории возраста, и вы можете кричать. Топы. Главное показать, что вы здесь. Хорошо? Договорились. До 18 лет. А еще телее От 18 до 40. От 40 и выше. Всем спасибо. Теперь мы знаем, что поддерживают антикоррупционное движение в нашей стране граждане всех возрастов. И это очень здорово, что такой большой процент молодежи у нас сегодня присутствует, и им есть что сказать. Встречайте, представитель молодого поколения, гражданский активист и просто классный парень Максим Сергеев. Раз-два, раз-раз, класс. Всем привет, меня зовут Максим, и я вышел на эту сцену, чтобы показать свое недовольство и недовольство всех тех, кто все же не смог прийти на этот митинг. К сожалению, люди, сидящие сейчас в Кремле, перестали выполнять свои обязанности. Вместо того, чтобы провести полноценное расследование по поводу причастности нашего премьер-министра коррупции и привлечь его за это к ответственности, они бросаются в нас всякими фразочками по типу чушь мультикомпот". Они считают, что мы и дальше будем смотреть Киселева, Соловьева и Доброва. Но нет, мы больше не будем молчать. Мы будем действовать. И я хотел бы спросить у вас, желаете ли вы отставку Дмитрия Анатольевича? Громче! Yeah! Я не слышу! Yeah! Власть только слева забилась в угол. Они показывают не наши проблемы, а проблемы в Украине, проблемы в Сирии. И все это они разбавляют за загнивающим Западом и Гейропой. Но, ребята, посмотрите на наши проблемы. Они сажают блогеров за то, что они проявляют свое мнение. РПЦ проникать во все структуры, в том числе и в политику. Мы не можем собрать деньги на лечение детей, в то время как некоторые чиновники из партии «Единая Россия» ошибуют на своих яхтах, купленные на наши деньги. Почему депутаты правящей партии «Единая Россия» принимают законы, которые противоречат Конституции Российской Федерации, пакет яровой, неофициальная цензура и прочие вещи? Причины под свободу слова нам навязывают только одно Доминирующее мнение. Мнение власти Чиновники придумают новые, позорящие их и унижающие нас налоги Налог на самозанятость, налог на молодежность Что следующее? Налог на старость, налог на жизнь я хотел бы сказать вам, что положить конец партии журтых и ворот Ибо не они, а народ. Народ здесь власть! Налек, здесь власть! Всем спасибо за внимание. Скоро мы увидим Россию светлого будущего. Еще громче аплодисменты этому парню. А теперь включаем председателя Миррегионального транспортного союза Круглого Романа. Друзья, узнали все здесь сегодня, да? Погода классная, полиция нас сохраняет никто нас не обидел здесь. Вообще замечательно. А, когда я ехал сюда сегодня, меня многие мои друзья, знакомые коллеги пытались отговорить, говорят, вот ты поедешь, сейчас тебя запишут на там и так далее. Ну, да, я, например, уже, знаете, пускай записывают куда хотят. Я уже, не записываю коммунисты, в жириновцы, ну, побуду немножечко на вольнисты. На самом деле, хотел поговорить вот о чем. Очень классно, на самом деле, и очень здорово, что сегодня здесь собралось столько людей, активных, думающих, молодых и постарше ребят, да, возрастом. Это очень круто, и, наверное, только за это стоит сказать спасибо господину Навальному, то что все-таки он смог разбудить гражданское общество вот среди нас всех вместе с вами, что он смог нас с вами собрать вот здесь, заставить выйти сюда. С наших кухонь, из баров, где мы за бутылочкой пива обсуждаем все наши проблемы, да? Где мы там э, в каких-то своих компашках что-то... Вот там, вот Медведев, уточка, там вот это все. А вот ребята пришли и сейчас здесь открыто говорят. Медведев, до свидания, да? Надоел, уходи. Следующему дай дорогу. Вот Что касаемо на самом деле вот сегодняшнего митинга, конечно, драйв, на самом деле классный драйв. Ну, смотрите, сейчас этот митинг, он, конечно, в общем и целом, в числе прочих городов, упадет в общую копилку, да, власть посмотрит, скажет, да, там 200 городов вышли, там столько-то людей вышло везде, там потребовали того-то, того-то. Да, конечно, власть сейчас испугается. Но, смотрите, мы, на самом деле, крича здесь, что там Димон в отставку, там уточка там и так далее, мы можем только поддержать общее направление, но посмотрите вокруг, в каком городе мы живем, да, какой, с какой властью мы живем, что происходит с нами, с нами сейчас и здесь, вокруг сейчас. Понимаете? У нас дорога, фиг поймешь, что с дорогами творится. Там кладут в дождь, там потом на следующий день все раскапывают. там Калинины еле-еле отремонтировали, 8 лет требовали, наконец отремонтировали. Сейчас опять раскапывают, она опять проваливается. Понимаете, транспорт у нас это сплошная коррупционная составляющая. Транспорт это все коррупция. Не будет никакого нормального транспорта в ближайшее время. Об этом сегодня уже говорили. Провели какое-то дурацкое обследование за 8 миллионов бюджетных рублей, которых и так нет. Их не хватает на какие-то более значимые вещи Но их тратят на обследование, которое изначально все эксперты от транспорта говорили о том, что оно бессмысленно и бесполезно в итоге сейчас транспорт перестал ходить уже после 9 вечера. С каждым годом вот это время транспорта, когда вы можете уехать вечером домой на автобусе, на маршрутке, на троллейбусе, неважно, оно уменьшается. Если еще два года назад вы могли там в 10 кое-как уехать, сейчас в 9 это проблема. Сейчас уже в восемь будет эта проблема, потому что нет никакого контроля, власть не исполняет свои функции абсолютно. Что касаемо судебно-следственной машины, мне не так давно пришлось столкнуться, моего коллегу сейчас осудили, я, как я считаю, незаконно осудили, он не совершал uh, того преступления, в котором его обвиняют. Здесь присутствуют многие, кстати, люди, которые посещали эти судебные заседания своими глазами, своими ушами, видели и слышали, как творится так называемое правосудие здесь, на земле, на Ивановской. Почему его осудили? А потому что он неугоден. Изначально осудить хотели меня, но не получилось. У меня был слишком непробиваемое алиби. Да? Не получилось меня посадить. Ну, посадили моего заместителя. Молодцы, черт. Вот. Мы, конечно, его не оставим, будем добиваться и дальше, но обидно то, что на земле Ивановской мы с вами не можем рассчитывать на справедливое следствие и суд. Не можем. Понимаете? Если вы еще судите С какой-то коммерческой организацией там, С другом со своим, бывшим, там, еще что-то Здесь у вас какие-то шансы на победу есть Зависит от представленных вами доказательств Если вы судитесь против Административной машины Против власти, и у вас нет Хорошей, серьезной поддержки Вы никогда ничего здесь не выиграете Именно здесь, да, может в Москве, потом в Верховном суде В ЕСПЧ вы что-то отсудите да? Здесь, в Иваново, вы никогда Ничего не выиграете, вы проиграете все Мы уже судились и по гражданскому Делам, и э, по, по уголовному пришлось, довелось все-таки. Мы посмотрели, как работает наш суд. Ребят, это жесть. Это надо менять. Так жить нельзя, вы понимаете? Нам негде добиться справедливости. Мы же не хотим силовых методов Сегодня тысячу раз звучали эти слова, что мы хотим мирным путем перемен добиться. Да? До меня тут все практически сказали, мы хотим мирное все это. Ребят, а как мирно, нам говорят, идите в суд, мы идем в суд, суд нам, несмотря на все законодательство, на все конституции, да, прям в глаза говорят, ребят, вы проиграете заранее, мы уже видим с самого начала судебного процесса, что мы проигрываем. Вот, понимаете, очень здорово, что вы здесь сегодня все собрались, но, и на самом деле, классно, что просыпается гражданское сознание, гражданское общество, и вот я что бы хотел вам сказать, ребят, на самом деле, нужно не только вот по таким поводам, что вот общероссийская акция, там, против коррупции, здорово, классно поддерживает целиком полностью, поэтому и приеду, вот, а мало ли, случилось что-то такое, там, у вашего товарища, да, вот среди нас, мы должны все быть вместе, Случилось у него, вы считаете, к нему несправедливо как-то обошлись, да? Значит, надо всем опять же выходить на защиту его. Помните, как когда э, избил у нас Мамо Фераян, гаишника тогда, да? Тоже народный скот, сколько народ тогда пришло. Плохо, конечно, что так закончилось все, там не поблагодарили нас, да? Но тем не менее народ-то вышел. И вот сейчас опять народ выходит. Ребят, вы молодцы. Очень классно, что вы такие думающие, активные, такие сплоченные. Спасибо вам. Я закончил. Обо всех проблемах понемножку. Слово предоставляется гражданскому, активному граждану Киселевой Нине Леонидовне. Поприветствуйте. Здравствуйте. Я впервые, я впервые выступаю перед такой большой аудиторией, поэтому волнуюсь. Речь свою заранее подготовила, поэтому я ее вам сочетаю. Свое выступление хочу начать с замечательных слов генерала Лебедя, Царствие ему небесное. Богатеть надо вместе с державой, а не за ее счет. Эти слова укор тем, кто в наглую грабит нас с вами незаконно, обогащаясь за счет природных ресурсов и занимаемого высокого положения в государстве. Каждый день мы слышим: "Великая Россия". А в чем ее величие? В том, что с распадом СССР мы на себе ощутили, что такое безработица, проституция, наркомания, беспризорники, бомжи, которых обманным путем лишили жилья черные риэлторы. Или ее величие в том, что мы с натуральных продуктов перешли на сою и пальмовое масло. Или что нас, строивших эту страну и честно работая на нее, сейчас называют нищебродами. У правительства на народ денег нет. Ни на зарплаты, ни на пенсии. Но они есть на ежегодное обслуживание недвижимости Медведева. Дача Медведева в Плесе, Миловка, на ее содержание в год уходит 768 миллионов 134 тысячи рублей. На горную резиденцию Психака уходит 691 миллион 674 тысячи рублей. На Рублевскую дачу, подарок Усманова, 716 миллионов 504 тысячи рублей. Дом в Петербурге, элитный особняк 18 века на Кутузовском проспекте, 1 миллиард 370 миллионов триста девяносто тысяч рублей на замок в Италии 17 века и родовой дом в Курской области. Вот на всю эту элитную недвижимость, на ее содержание ежегодно из бюджета страны уходит 3,6 миллиарда рублей наших с вами денег. Зато Путин, президент, Гарант Конституции. Он может гарантировать своему народу 5000 рублей на наши похороны. Постоянно говорят, что у нас в стране демократия. А демократия подразумевает под собой равные возможности. А разве у народа они есть об этом и говорит Алексей Навальный, который первым заговорил о коррупции открыто, основывая свои выступления только на доказательствах и документах, подтверждающих их. Нам всем надо поддержать Алексея Навального в борьбе с коррупцией и на выборах президента в 2018 году, его кандидатуру. И тогда мы, наши дети и внуки, будут жить достойно, а не уживать. Спасибо. А теперь встречаем нашего иногороднего гостя, гражданского активиста из города Вичиги, Виктора Кузьменко. Добрый день. Никогда, никогда еще в истории государства российского у нас не было такой алчной, лицемерной и аморальной власти. У нас были кровавые диктаторы, но они хотя бы оправдывали свои Действия высокими целями Собиранием земель Либо достижением светлого будущего У нашей нынешней элиты Одна только цель Это пожрать, набить живот, карман Защечные мешки Это, это идеология грызунов идеология, Это не идеология нормального человека Для того, чтобы побольше, хуже Приватизировать только Главные активы российской экономики. Они приватизировали сами государственные институты. На них работает исполнительная, законодательная власть, правоохранительные органы и гуманитарная сфера. А как работают мы все совсем недавно приняли закон о том, чтобы наши миллиардеры, которые здесь получают деньги, но не являются резидентами страны, не платили налоги в страну. Пусть они платят их в Монако, или в Швейцарию, или в Англию. Значит, наши правоохранительные органы, которые должны быть честью они достоинством любой страны, они занимаются прослеживанием интернет-страниц активистов для того, чтобы их посадить за экстремизм за какой-то, вместо того, чтобы искать настоящих преступников. То есть это не даже вообще правоохранительных органов, правоохранительные органы должны быть гордостью страны. Наша гуманитарная сфера, наши родные учителя, которые должны учить детей доброму и хорошему. Они у нас, увидели все по интернету, подделывают подписи, подделывают избирательные бюллетени. Вот, такие у нас, вот такая у нас гуманитарная сфера. Самое полное, что это власть. Она прикидывается народу своей, как раковая опухоль разъедает организм, но организм не понимает, что это чужеродное тело. Как они это достигают? Они, конечно, вернули гимн Советского Союза, они вернули Красное Знамя Победы, они крестят лбы публично перед церковь, прикидываясь верующими. Но под шумок об этом они грызут, грызут, грызут и набивают свои карманы. Под, зву под звуки гимна Советского Союза у нас уже приватизированы порты, электростанции и другие важные структурные объекты. Но... Отдельно хотел сказать еще про нашу церковь, которая тоже играет очень нехорошую роль вот в поддержании нашего существующего режима. Значит, никто ни разу не слышал, я ни разу не слышал, чтобы она выступила с осуждением несправедливости и в защиту серых и обездоленных. Наоборот, они с удовольствием принимают пожертвования от наших э, жуликов и воров, а народ призывает к терпению. Типа потому что всякая власть от Бога. На самом, деле, да, на самом деле, это все не так. Я сам себя считаю верующим. И это совсем неправильная позиция. Потому что правильный перевод этих слов гласит только та власть, которая от Бога. Наша власть точно не от Бога. И к тому же Иисус Христос сказал, я придется нам не мир, но меч. Он никогда не призывал к покорности и подчинению. То есть он дал людям... Быстро, э, Убрал страх смерти, поэтому люди перестали бояться власти. Таким образом, он был большим оппозиционером власти Римской империи, а нисколько ее не с подручником, как сейчас наша Русская Православная Церковь. А наша власть слишком мимикрирует и подделывается, что она своя для народа. Для чего это она делает? для того, чтобы затянуть время. И старое поколение, когда постепенно уйдет из жизни, молодежь придет и начнет спрашивать, почему у нас то не справедливое устройство жизни, почему вот эти имеют все 1%, а 99% ничего. А им просто ответят, да все потому, что так создано Богом, это так создано природой, воспринимайте, как если вы ничего не сделаете. Но э, у нашей власти на радость нам и на их несчастье произошел Богом. То есть наше поколение, особенно молодое, я очень рад, что это молодое поколение, раскусило лживой этой власти, лживость власти, и она стала выходить на митинги, потому что он не согласна с той ролью черни, которая ему отводится в будущей жизни. А элита будет у нас самовоспроизводиться, дети наших правителей, депутатов и там мэров будут передавать власть по наследству. То есть... Ажоры! Что? Ажоры! Да. Так, но. Ну... Я вам хочу сказать, друзья, вот сегодня мы собрались на митинг против коррупции. На самом деле, главная наша цель – это не совсем коррупция. Коррупция – это у нас сегодня только метод, чтобы она проверить свои силы, чтобы сплотить свои ряды, то есть с ряда рядов и Настоящая истинная цель вот этих мероприятий и будущих – это правильная смена нашей правящей, правовавшей, правовавшейся элиты. Которая недостойна. Наш дорожный вид недостойен. Идет к нам в противную линию. Сейчас, секундочку. Так, нам с вами, ребята, некуда бежать. У нас нет денег, чтобы уехать за границу. У нас нет денег, чтобы скрыться отсюда, поэтому, потому что это наша страна, это наша родина, нам нужно ее менять, не осматриваясь ни на кого, ни на авторитеты, потому что только как мы ее построим, так она и будет. И, значит, в заключение я хочу сказать, такие логики, которые были актуальны примерно сто лет назад, но сейчас они снова начинают быть актуальными. Далось на державе. Значит... Далой феодальдо-онегархические планы! Да здравствует свобода, равенство и демократия! Спасибо за внимание с праздником. Друзья, сегодня по всей России проходят подобные мероприятия. Как вы думаете, в нашем городе митинг прошел успешно? Да! и ходит под лозунгом «Три ответов». Как вы думаете, они нам ответят? Нет. А должны будут ответить? Да. Должны будут ответить? Да. Мы будем сейчас подводить итоги. Мы приглашаем Александра Румянцева. Дорогие друзья, я думаю, что резолюция нашего михинга будет короткой. Мы, участники митинга в городе Иваново 12 июня на Красной Талке, требуем отставки президента Владимира Путина, отставки премьер-министра страны Дмитрия Медведева, отставки губернатора Ивановской области Павла Кэткова. Дорогие друзья, вот те, кто здесь стоит на трибуне, кто смотрит на вас, сказали мне, что сегодня нас собралось ровно в два раза больше, чем в конце марта. Я думаю, что если мы не получим в ближайшее время ответов на ваши вопросы, нас соберутся десятки тысяч, и мы вот таким совершенно мирным гражданским протестом будем решать все проблемы нашей страны. Я хотел бы сказать спасибо всем, кто пришел. Я прошу вас принимать активное участие в общественной жизни, я только хотел сказать спасибо организаторам сегодняшнего митинга, нашим молодым ребятам. И хотел бы еще раз поздравить вас с праздником! С Днём России! Сейчас выступит заключитель песни «Факир» под названием «Вечность». Там тревой маршрут Обмануть себя Дело двух минут И несет река Неизвестности В направлении бесконечности Если слово «жизнь» — это только звук тысяча То зачем есть, я -то. здесь а и зачем я есть? тут Когда Нет. мне страшно И на душе Нет. тоска Нет. И все не важно Тогда Нет. я на краю нынче Стою и вдаль смотрю И вижу, как плывет Вечность Ей некуда спешить Ей нечего терять Ей все приносит Вечно Все знает обо мне Смеется надо мной И над моей судьбой Вечность Прекрасная новинка, нам не остановить вечность. Стенами. Потерялся я в этом времени Пальцы мимо струн, звуки мимо ног Тяжелее всего сделать допа. первый допа. вдох Не проходит жизнь, идет по венам вдох Все идут на юг, а мне на восток Потерялся допа. я в этой вечности И нашел тебя в бесконечности Когда мне страшно И на душе тоска И все не важно Вижу, вечность, и не куда и нечего терять, Она и все вечно, все знает обо мне. смеется надо мной, а останови, не Раз там была вторая сказка, она столько раз короче там. Постигается дико. Сколько надо было? А сюда, а сюда, а сюда, а сюда, а сюда, Сейчас, дорогие друзья, перед вами будет выступать Илья Смирнов с песней «Кто, если не мы?» Многие люди говорят, что типа не надо выходить на митинги, да чего они изменят, нифига они не изменят, как бы сколько раз выходили, ничего такого нет. Ребят, выходить надо, и вам это, конечно, объяснять вообще не стоит, потому что вы здесь. Но тем, кто не вышел, пускай им будет стыдно, что они не вышли. Мы, мы вышли с вами. Кто, если не мы? Тридцать три перелома, десятая кома Такого, как ты, смерть ждет ну не дома Куда ты все лезешь, ничего не имется И ангел-хранитель твой нервно смеется Зачем тебе эта тупая бравада Все строят заборы, а ты баррикады Ища то, что ищешь, ты больше теряешь Но ты повторяешь Повторяешь, кто, если не мы? Где, если не здесь? Когда, если не сейчас? Да помогут нам выйти из тьмы Сила, отвага и честь С коллегами в баре, пей в субботу, А то заведет тебя поиск свободы. По тонкому льду, да мутные воды, Шагай лучше в ногу, с этой эпохой сводя все к железобетонному. Зачем ты о судьбах народа страдаешь, Но ты повторяешь, ты повторяешь. Кто?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 свободные люди для меня большая честь на самом деле стоять с вами на одной земле